Привет. Говорят, что шведские автомобили не для всех. Это с немцами и японцами все понятно, а вот по мнению многих Volvo и Saab это странные машины. Давайте проверим, так ли это? Вы на канале АвтоСтронг и сейчас вы увидите подробнейший обзор Volvo S62 второго поколения. Встречаем! Итак, Volvo S62 поколения выпускалась аж 8 лет с 2010 по 2018, -й. такой же долгожитель, как и ее предшественница. Отдельно отметим, что эта машина создавалась и выпускалась, когда Volvo принадлежала огромному концерну Ford, и, к счастью, Ford не успел испортить этот автомобиль. Упомянем отдельно и нынешних владельцев Volvo – китайцев. Они к этой модели, как и к другим Volvo, не имеют никакого отношения. Итого, перед нами чисто шведское изделие. Классное, симпатичное и действительно не такое, как другие автомобили. Как и в наших прошлых обзорах, мы не будем в этом обзоре рассказывать, как здесь нажимаются кнопочки и с каким звуком закрываются двери. Сейчас вы узнаете, стоит ли покупать эту «Вольву» и что в ней ломается. С кузовом Volvo S-62 поколения все отлично, он не ржавеет совсем. При больших пробегах может откалываться краска с колесных арок, а также может откалываться краска с дверей из-под дверных ручек. А В целом к шведскому металлу сложно придраться. Хотя из каждого правила есть исключение. Если автомобиль оснащен сервоприводом для складывания зеркал, то этот узел может потребовать к себе внимания, но обычно ситуация решается добавлением смазки ну а вот если силуминовые кронштейны повредили дорожные реагенты то есть вызвали коррозию то тогда придется искать бы зеркало на замену либо же искать донорские запчасти для вашего зеркала фары на рестайлинговых машинах довольно часто потеют у нас кстати машина рестайлинговая а потеют они из-за того что через тонкий слой герметика попадает в фару влага. Тонкий слой находится в верхней части фары и также сбоку, возле крыла, то есть со стороны крыла. Чтобы избавиться от этой проблемы, надо расклеить фару. Положить нормальный слой герметика и склеить. Дверные замки на автомобиле Volvo S62 поколения иногда перестают работать. А все из-за того, что в их конструкции есть маленький электромоторчик, который выходит из строя. Покупать БУ замок или новый не обязательно достаточно просто купить этот маленький электромоторчик и установить его замок очень просто разбирает ну а вот если дверной замок перестал реагировать на наружную ручку но дверь при этом открывается изнутри то тогда придется заменить лобнувший трос это тоже частая болячка Volvo 62 поколения на машинах с бесключевым доступом как в нашем случае обрываются провода вблизи разъемов или в них попадает вода, и тогда система перестает функционировать. В этом случае приходится искать ручку с фрагментами проводки. Взглянем и на лобовое стекло. Здесь оно достаточно быстро затирается камешками и другим абразивом. На рестайлинговых машинах есть полностью обогреваемое лобовое стекло то есть с нитями обогрева. И такое стекло по неоригиналу стоит примерно 500 долларов. Если при заправке топлива в бак заправочный пистолет будет постоянно отстреливать, то в этом случае поможет продувка адсорбера, который улавливает пары. Адсорбер установлен на днище возле бака. Также можно поменять на новый или продуть фильтр, который находится на конце трубки вентиляции бака. В салоне Volvo S60 со временем появляется свист моторчика вентилятора. Добраться до него и смазать можно через бардачок. Но Смазка навряд ли надолго поможет, поэтому придется все равно поменять вентилятор. Неоригинальный вентилятор от компании Hella стоит 200 долларов. В жару вентилятор может подкинуть еще один сюрприз, то есть он будет вращаться на высоких оборотах и не останавливаться после выключения двигателя. А чтобы выключить вентилятор, нужно вынуть его предохранитель из блока, который находится под капотом нижний ряд, позиция 11. Ну а виновником постоянной работы вентилятора является терморезистор системы вентиляции. Его будет необходимо поменять на новый. Новый по оригиналу стоит... 200 долларов, Ну а не оригинал от поставщика на конвейер стоит не намного дешевле. Если автомобиль оснащен люком, то тогда надо хотя бы раз в пару лет очищать дренажные трубки, которые идут от него через стойки кузова вниз. Если вода будет просачиваться мимо дренажных трубок, если дренажи забиты, то тогда намокнут накладки стоек и вода попадет на коврики, а под коврами есть электронные блоки, которые вода может повредить. А вот если на селекторе АКПП перестал работать индикатор включенного режима трансмиссии, то тогда понадобится замена либо ремонт перебитого шлейфа. Иногда на Volvo S60 могут внезапно отключиться вентиляторы радиаторов. Если они отключились и не включаются, то тогда дело может быть в изношенных щетках коллекторов электромоторов. Опытный электрик быстро решит эту проблему. Problem. Ну а если вентиляторы включаются через раз, то скорее всего причина поломки блока управления, который находится сзади на кассете вентилятора. Новый такой блок по оригиналу стоит 470 долларов. Хороший заменитель – 190, но иногда блок удается отремонтировать. Радиаторы, а именно пространство между основным радиатором и конденсатором нужно держать в чистоте. Если там все забито пылью и пухом, то тогда надо снять всю кассету и вычистить всю эту грязь, заменив при этом охлаждающую жидкость. Ведь исправная и чистая система охлаждения – это залог долгой службы двигателей Volvo S60, особенно Бензиновый. В гарантийный период на Volvo S-62 поколения меняли верхний шланг компрессора кондиционера. Именно из-за этого шланга во время работы компрессора кондиционера раздавалось жужжание. А вот модифицированная трубка помогает избежать. Этот посторонний звук. На рестайлинговых Volvo S62 поколения установлена гидравлическая рулевая рейка, но ее насос электрический и погружен в масляный резервуар. И если на этих машинах вовремя не менять гидравлическую жидкость, то тогда может насос выйти из строя, а также блок управления. Можно отдельно поменять бачок на неоригинальный, если в старом скопилось очень много мусора и практически невозможно его вымыть, особенно если фильтр грубой очистки засорился. Оригинальный насос стоит баснословных денег – оригинал 700 долларов. Основными двигателями Volvo S62 поколения до рестайлинговых были моторы объемом 1.4 и 2.0. Это четырехцилиндровые бензиновые моторы с непосредственным впрыском. Так называемый экобуст. Эти моторы мерли как мухи в гарантийный период и после его окончания. Справедливости ради скажем, что моторы страдали от некачественного топлива и огромных межсервисных интервалов в 20 тысяч километров. В обоих случаях разваливались поршни, то есть отламывались поршневые перегородки. Все это сопровождалось строением, стуком в одном из цилиндров а также задирами и это происходило из-за детонации, которая была вызвана некачественным топливом, а также кальциевыми добавками в моторном масле. Ну вся эта история заканчивалась заменой блока цилиндров. Одна Один литровый мотор мог выгнать масло через изношенные уплотнения, а также вал турбокомпрессора после отсутствия смазки двигатель проворачивал один из шатунных вкладышей. Но у многих владельцев эти моторы живут долго покупайте топливо, то есть заправляйте автомобиль на проверенных заправках и сократите интервал замены вдвое, а то и втрое. Вообще, оба фордовских бензиновых двигателя покидают чат без особых предупреждений даже через несколько тысяч километров после замены масла. Ну, как говорится, живут своей жизнью. Volvo s 62 второго поколения донашивала очень классные шведские двигатели на версии 5 устанавливали очень резвый шведский двигатель, а с 2014 года Volvo s 62 второго поколения получила его двухлитровую версию. У тех двигателей распределенный впрыск топлива – один турбокомпрессор. Помните, что 5 цилиндров в двигателях Volvo – это хорошо. Не экономьте, и они пройдут более 500 тысяч километров. Меняйте масло каждые 10 тысяч километров. И тогда это отсрочит проблемы с фазовращателями и закупориванием системы вентиляции картерных газов. А если через сальники распредвалов начало сочиться масло, то значит повышенное давление в картере. Или же вы или предыдущий владелец прокатили этот мотор с низким уровнем масла. Не допускайте таких косяков, меняйте ГРМ каждые 120 тысяч километров и будет вам Счастье. До 2016 года на Volvo S60 устанавливали фирменную рядную турбошестерку T6. Это тоже очень надежный двигатель и даже при нещадной эксплуатации с чип-тюнингом он отхаживает 300 тысяч километров. Ну, естественно, спокойная езда такому мотору. Только снится. Фордовские четверки распрощались с Volvo S62 поколения в 2013 году. Постепенно компания начала отказываться и от рядных пятерок. Им на смену пришли совершенно новые двигатели новой модульной архитектуры. ВЕА – ничего общего с двигателями Ford они не имеют. Они напоминают именно «пятерки». У них тоже нет отдельной клапанной крышки. Крышка легкосплавная и прижимает распредвалы сверху, то есть является частью их постели. По старой доброй традиции, как в моторах Volvo, гидрокомпенсаторов в этих моторах нет. Нет ременной привод ГРМ, одна или две турбины, непосредственный впрыск топлива, помпа системы охлаждения электрическая, рулевая рейка с этими моторами идет тоже электрическая и щуп электронный. Младший мотор из семейства VEA – литровый И еще раз вам скажем, что это не экобуст. Вольво S60 второго поколения с этим мотором крайне мало и в основном это автомобили, импортированные из Европы. А вот его двухлитровая версия встречается гораздо чаще. Этот двигатель устанавливали на всевозможные версии мощностью от 152 сил до 367 л. с чипом Polestar. Еще эти двигатели называются Drive-E, и их до сих пор устанавливают на Volvo S60 третьего поколения. И это очень приличные двигатели, хотя они и не сразу заслужили право так называться. Дело в том, что в первые годы выпуска они отличились повышенным расходом масла, и виной этому был неудачный маслоотделитель системы вентиляции картера. А еще до 2016 года года маслосъемные кольца быстро закоксовывались, а это было вызвано крошечными отверстиями для отвода масла в поршнях. Владельцам приходилось за свой счет менять поршни из-за того, что машина поедала очень много масла. Ну, а в целом, с 2016 года эти двигатели очень хороши. Младший дизельный мотор под капотами Volvo S62 поколения – это двигатель 1.6 HDI турбодизель французский в восьмиклапанном исполнении. Это очень хороший и надежный мотор. Кстати, у нас на канале есть подробнейший обзор. Volvo S62 поколения нашего рядные турбодизельные Пятерки и распрощалась с ними на рубеже 2014 года. Это прекрасные, надежные двигатели, но стоит отметить, что появились случаи появления трещин в цилиндрах, и в основном это касается версий на 215 лошадиных сил. А связано это с кривым чип-тюнингом и перегревом моторов. Поэтому еще раз напомним, что надо держать в чистоте. Бутерброд из радиаторов и интеркулера. На смену этим пятеркам пришли четверки новой модульной архитектуры VEA. У этих двигателей помпа системы охлаждения приводится ремнем ГРМ, масло-насос с изменяемой производительностью, а вместо щупа... Электронный датчик. В первые годы выпуска эти моторы поучаствовали в отзывной кампании, связанной с вероятностью расплавления впускного коллектора и даже с его возгоранием. А виновником явился клапан EGR. Его меняли буквально на полумиллионе автомобилей Volvo с этим мотором, выпущенным с 2013 по 2019 год. Ну а в остальном проблем с дизельными двигателями Volvo пока нет. Вольво S 62 поколения с неродными для себя двигателями оснащалась роботизированной трансмиссией MPS6. Неродные двигатели это фордовские 1.6 и 2.0 бензиновые турбированные и Турбодизель французский объемом 1,6 литра. На эту Volvo устанавливали трансмиссию MPS-6 в ее варианте с мокрым сцеплением. Она еще называется 6DCT-450. Это значит, что диски сцепления погружены в трансмиссионное масло, которое также обслуживает гидроблок. Следовательно, вся пыль от фрикционных накладок сцепления попадает в масло и гидроблок. И чтобы этот преселективный Робот раньше времени не улетел в капремонт. Нужно менять масло каждые 40 тысяч километров, а также менять внешний фильтр. Также рекомендуется установка внешнего радиатора и также холодного термостата. Но все равно к пробегу в 120 тысяч километров эта трансмиссия начнет хандрить, слабых мест. В ней много сцепления. работает с двухмассовым маховиком, который находится в корпусе трансмиссии. Деферные пружины маховика изнашиваются сами и изнашивают свои посадочные места. Из-за этого в масле появляется металлическая пыль, появляется биение сцепления и масло может начать вытекать через сальник на крышке сцепления. До этого мокрая МПС 6 может начать пинаться во время смены передач, также может пропасть одна из передач и появятся соответствующие ошибки. В этом случае может помочь замена уставших соленоидов. К счастью, для их замены не надо разбирать трансмиссию, они доступны после снятия вертикально установленного поддона. Ну а в целом этот пресеректив далеко не подарок. А теперь еще раз вспомним годные турбобензиновые пятерки Volvo. Они хороши еще и тем, что с ними в паре работает шестиступенчатый автомат Aisin TF80SC. Снова вернемся к охлаждению. Установите внешний радиатор. Меняйте ATF каждые 80 тысяч километров и тогда эта трансмиссия до капремонта пройдет 250 тысяч километров. А вот с 1 5 литровым турбомотором была доступна немного другая АКПП Айсин ТФ71С. У нее с завода неудачное охлаждение АТФ, поэтому без внешнего радиатора, то есть установки внешнего радиатора тут. Не обойтись. А вот с новыми бензиновыми и дизельными двухлитровыми моторами доступна трансмиссия Eisenwarner TG81SC восьмиступенчатая. Она создавалась специально для Lexus RX и на нем обкатывалась. А вскоре эта трансмиссия появилась на BMW X1, на BMW X2, на Mini, Toyota, Opel, Volkswagen, на Gili Tugela и на всех современных Volvo. Это очень достойная трансмиссия. Ну, а сейчас мы поедем на СТО, чтобы подробнее рассказать об этом автомобиле. Помните, что в автостронке есть прекрасное подразделение «МотоСтронг». Мы сами привозим отличные мотоциклы из Европы и продаем их с полным пакетом документов по честной цене. Ну, естественно, в отличном состоянии. Надо мотоцикл. Обязательно обращайтесь в Мотостронг. Все ссылочки и подробности будут в описании. Ну что, мы на СТО и начинаем. Volvo s 62 поколения оснащена сервоприводами стояночного тормоза. Лет через 5-7 сервоприводы выходят из строя из-за того, что в их редуктор попадает грязь и вода. Сервоприводы легко снимаются с суппорта, а вот если грязь вызвала серьезный износ шестерен, то тогда редукторы придется поменять. На новые. Передние колеса подвешены на стойках Макферсон с привычными треугольными рычагами. Кстати, почти все детали по передней подвеске подходят от Mondeo 4, Ford S Max, а также Ford Galaxy второго поколения. Слабое место в этих рычагах их задние сайлинблоки. Они растрескиваются. При наступлении пробега примерно 120 тысяч километров По мере растрескивания водитель будет ощущать виляние передней подвески при движении и особенно при торможении. Оригинальный задний сайлентблок в стальной обойме стоит 150 долларов. Заменители втрое дешевле. Оригинальная шаровая опора продается вместе с рычагом и сайлентблоками. Цена 300 – 300 долларов. Но шаровую опору можно поменять. Снять ее можно спилив заклепки и купить неоригинальную шаровую опору, которая в комплекте продается с тремя болтами для крепления. Цена неоригинала 40 – 40-60 долларов. Можно найти и дешевле. Опорные подшипники передних амортизационных стоек плохо защищены от грязи и влаги. Эта смесь заставляет их хрустеть уже к пробегу в 120 тысяч километров. Оригинал обойдется в 100 долларов, заменители в 2-3 раза дешевле. Рулевые тяги и наконечники продаются отдельно. Цена оригинала негуманна 130-200 и долларов. Стойки стабилизатора служат примерно 50 тысяч километров. Ну, все зависит от дорог чистоты парковки на бордюрах, а также из-за размера колес. Цена стойки 50 – 50 долларов. Передние ступичные подшипники некоторых Volvo S60 начинали гудеть при пробеге в 150 тысяч километров. Оригинальная ступица обойдется в 440 долларов. Не оригинал – втрое дешевле. В задней подвеске Volvo s 62 второго поколения по 4 рычага на каждое колесо. Детали, как выше упомянутых Ford. Слабое место здесь – передний цилиндлок продольного рычага. Продается он по оригиналу за $250. долларов. Хорошие производители продают ремкомплект сразу из двух саленблоков с крепежными винтами по вдвое меньшей цене. Еще недолго служит самый короткий рычаг задней подвески. Цена с брендом Volvo у него 130 долларов не оригинал, раз в 5 дешевле. Volvo 62-го поколения могла оснащаться электронно управляемыми амортизаторами 4C. Их производила компания Monroe. Так вот, если эти амортизаторы потекут, то придется поменять на новые. Передний стоит 620 долларов, задний 700. Так как сегодня дождь, то резюмируем здесь. Volvo S62 поколения, да еще и в рестайлинге с новыми моторами, отличный автомобиль. Да, не такой привычный, но оригинальный и добротный. Фирменные детали подвески стоят неприятно дорого, но хороших заменителей предостаточно. Главное, что эта машина не сыплется по мелочам и в целом рассчитана на сотни тысяч километров эксплуатаций. Если вы хотите, чтобы мы и дальше делали такие классные обзоры, то нам нужна ваша поддержка. Обязательно подпишитесь на наш канал, поставьте лайк, поделитесь этим видео в соцсетях и помните, что поддержка наш канала это плюс 500 тысяч километров к ресурсу вашего автомобиля с вами всегда была есть и будет компания «АвтоСтронг».